Привет! Смотрим, как обычно. Дальше путёвки горячие в Турцию! Настюха, ничего предложения! Настюшка смешно бежит с путевками. Просто ебай, вы видели вот этого монстра на с языком? Это с языком. язык вы Денчик, Денчик в шоке от Настюшки за языком. Никит, понимаешь, нам нужно расстаться. Почему? Она же все так хорошо будет. Но мы не подходим друг к другу! Да вы не встречались. как же наши планы? Ага, у нас серьезный разговор. А у тебя неправильная музыка. Не по теме. Ну, серьезно так серьезно. тын дын дын дын Я тоже так могу сыграть. Жень, помнишь, ты же мне машину тоже дарил? Вот, я подумала и решила, что, может быть, мне ее тоже забрать. Это же подарок. Подарки же не оставляют. Ну да. Я же полное право имею. Ты че? Ира хочет забрать то, что не ее уже. Ты че совсем, ты че совсем поддал? Ты вот эту вот машину, которая на улице стоит, вот ты хочешь отдать, да? Да, да, да, вот прыгай там, сюда даруй на другу. Сила, да какая тебе разница? Да, конечно, давай это бриллиант. Хозяйство, никуда из двора, никуда не выводить это хозяйство. Все в дом, все в дом. <толкнула> ну и сейчас новую серию смотрим. Что там происходит-то, а? творится? <толкнула> <толкнула> Девчонки, не надо драться, все обойдется, к лучшему. Какого ну, Отпусти девушку. Я? Я не что это моя да, Чтоб бывшая не пришла, надо ключ не давать, чтоб никогда больше не приходил жопу дать. Ты что такое, а? Это моя бывшая. У вас что это? Своих бывший, что ли? А? Ты что пише пишешь? Это моя сутрет! Если она была бы твоя, то б давно ее забрала. Девушка, ты здесь стоишь на шахтах. Это, что? Что это дом работница моя? Что она нас его позволяет? Да это да, забей. Пойдемте посидим на кухню. Посидим? Ну пойдемте посидим. А, такое испытал. Ну пойдемте посидим. Другая бы ушла бы, е-мое. Ну, видимо, зачем-то пришла. Чай налейте. Подушки побрейте. Заткнись, Зина. В том ролике так, такая рифма. И сейчас тоже смешная очень рифма от Кариночки. А Зины. Какой, какой. Жень, э, слушай, помнишь, э, ожерелье, ты мне дарил? Я вот хотела его забрать. А, ну, ну, ладно, вот оно. Корыстная Ира пришла за своим бабом обратно. Отдайте то, что подарили. Надо было раньше забирать. Это твое, да, ожерелье. Да. Спасибо. Хуахуа! Ты что, это что, брюлики шо ли? Ну да. Ты что, реалтаж? Ну да. Ты что, толпанул за мою мамбардзе? Ну правильно, -мо, правильно, -мо. Это уже не ее. Зачем отдавать? Можно продать и что-нибудь потом. Деньги будут. Их же нету. Отдать, блядь, назад. Девы? Назад отдать. Да она там того этого. Да, да, тут другие. Это подарок. подарок Зина его не забирают. Мозгов нет. Считай беда. Не нужно отдавать бывшим то, что они не забрали в прошлом. Ну, надо уволить! Ну, надо уволить! Да, вот я тоже думаю... Женя, как ты до такого докатился? Хочешь Не тебе... Не ты, брава, не тебе увольнять, ё-моё! Женя, сейчас выгонит, видимо, выгонит! Жень, помнишь, ты же мне машину тоже дарил? Вот, я подумала и решила, что, может быть, мне ее тоже забрать, это же подарок! Да ты дом забери! Дом, машину, двор, все забери, ё мое. Друг тоже подарили. Подарки же не оставляют. Ну да. Я же полное право имею. Ты что? ты что совсем, ты что совсем вот... надолго? Ну, Карина молодец, смотри-ка. Ничего. Ничего, Все в дом, Все в дом. Вот машину, которая на улице стоит, вот ты хочешь отдать, да? Да она там вот, прыгает там, поддала на другу. Сила, да какая тебе разница? Да, ну, конечно, давай это бриллианты, вот тачки давать. Х**а, полку ей не дать. Дура! Ты видел, да? Она меня первую ударила запотоколируешь вот этим э, как вот ну который приду я милицию вызвать Чтоб выгонять ее вон вида ну успокойся а выгоняй вон отсюда ее И ну все добро дома на. ну хоть на этом спасибо сберегла сберегла для будущего поколения. Этих вот бывших! И всех надо вот это туда, туда, к звездам, чтобы ни где-то ху... не видеть вот этих вот на шейших не сидели по Слушай, Зин, мне оно без админости, может, ты возьмешь. Да да куда я. Да, держи, кто тебе еще такое подарит, да? Ну спасибо. Куда ты его оденешь, эту штучку-то на шею. Как ошейник, кстати, выглядит. Не очень. А, Пришел будущий, к бывшему. За баблом, емаё! Сам заработать, чё-то охранника пришел, будущий, будущий бывшего. Кто мой девочку обидел, а? Зин! Э, вы, мужики, сами разбирайте! что. я обидел! Зина, сливайся, натворила делов и сливайся в конце. Умора. Чё, объясни, Зина, блядь, Ну, видимо, будет подожовщина, которую мы не увидим. Бро, дай виноград, пожалуйста. Лёшка-то маленький, не дотягиваюсь ни до чего. Вообще, не снимать ничего, не подать. Ну, такой рост. Супергерой, смешит на помощь. Зарыл, мой будет? Спайдермен. Испугал. Верховаза испугал, он-то испугается за стеклом-то и смеется. И очень хорошо танцует, музыки не будет, авторские права. Конечно смешно. Человек заснул в самолете, это смех, это сплостной смех просто. Все спят в самолете, ходите смеяться над всеми. Родные, это мой друг Костей, чтобы вы понимали, он эксклюзивно берет интервью у всех звезд Голливуда, последним был Квентин Тарантино. У него... Квентин Тарантино не говорит по-русски, очень интересно, что он скажет в интервью. Под последним постом, ребят, скорее залетаем, пишем «Хочу прямой эфир с Давой», мы выберем одного счастливчика, с которым будет в прямой эфир вместе. Всех жду тебя на странице. Скорее переходи, подписывайся. Народу, море народу вообще просто. Да, у шоумен, ну видео я вот не был никогда на концерте. Так ведет вообще. ведет. Готовы, Мы уже готовы, -мо, просто дома сидим. И шоу такое красивое, сказочное шоу. Видимо, день флага был. Решили, пос... решили попеть. Да певец, настоящий певец российского разлива. Смотрим Карину. А все есть? А Как как все? Забавно и все? Это все что ли? Карин, это тебе. Смотри как любит. Э, что ты радуешься? Изменил подарил. Изменил? Стереотипы. А вдруг не так? Просто подарок. Так. О, а что? Вот бог, вот порог. Ребят, я тут кое-что вчера забыл А, да, да, да -а -а, Больше не забывайте Забавно, забыл Карину Ребятушка, я вас хочу познакомить с Женей Это мой А у него знаем контент И очень много видео со мной, поэтому что? Поэтому заходи и подписывайся Нифига себе И отъезжает очень прикольно Пусть, почему так мало гуляем? Я не люблю гулять ну пойдем ну пожалуйста пожалуйста <плодисмент> мне <плодисмент> тоже нравится как как дава с бузовой дава на коне бузова рядом вот итак здесь сейчас должна появиться барабанная дробь и Ля. Сам себе такой же куплю. Ну, через полгода. Как бы тишевеет. Не, друзья. Он просто шикарен. Как Ладно, что? Смотри, Кариночка. Сейчас тебе нужно выбрать. Либо лошадка, либо iPhone. Лошадка. Ой, какая молодец. Милая девочка. И iPhone. Так нельзя. А? Уже... Хитрая девочка. Подбой. Такая маленькая такая... Ой. Такая милая девочка, блин, ну и да. А вы уже вместе живете, что обед уже Оленька готовит? Что чуть не отравилась? Да. Да, да. Ну, что я последнее сказал? Что ты трасуешь тут? Да, ты меня слушаешь. Короче, я ее так. А -а -а -а -а. Гоша объясняет. Да, да, это, это знаешь, когда уже не получается, ну, снится самое... Ну, поговорить хочется об этом. Я не набутал, Коля. При собаках, ⁇ -мо ⁇ миленьких. Они вещи на нас смотрят. Понимаешь, я так не могу уже. Не могу! Родные в Москве сегодня холодно, но зато в Лондоне будет очень жарко, а все потому, что. Мне приснилось небо, Лондунай. Едем в Лондон. Это будет просто битва Титанов. Играет Челси против Ливерпуля. В 17-0. Не пропустите этот бешеный матч. Также если ставите то с надежным букмекером 1xbet. Скорее свайпайте и регистрируйтесь. По да, бонусы. Не хотим ничего делать, просто смотрим тебя, да, Вуля? Просто смотрим.